рад всех приветствовать сегодня хотел с вами поговорить про децентрализованные финансы почему это может быть для вас интересно в чем вообще здесь смысл почему надо на это обращать внимание я попробую сейчас кратко рассказать ну, конечно данное видео совершенно не претендует на то чтобы осветить полностью все те вопросы которые я здесь рассказываю потому что тут каждому фактически пункту можно посвятить несколько видео то есть это огромный огромный пласт децентрализованные финансы который, ну, я считаю, что на текущий момент очень важно и нужно окунуться параллельно, опять же, с торговлей на централизованных биржах. Почему нельзя все деньги свои держать на централизованных биржах и работать только там? Давайте кратко про преимущества работы с децентрализованными биржами. Что происходит, когда вы заводите деньги на какую-то биржу, типа Binance? Многие, кроме Binance, вообще не знают, что в криптовалюте можно еще делать. То есть вы заводите деньги на бирже. И вы должны понимать, что пока деньги находятся у биржи Binance, вы их никак не контролируете. Вы там купили несколько биткоинов, на самом деле эти биткоины еще не ваши. Об этом знает только биржа Binance. Если, вот как у нас произошло крах биржи FTX, все те, кто имели какие-то монеты, якобы на каких-то блокчейнах, они их потеряли. Почему? Потому что блокчейн не знал о том, что это монеты вам куплены. Это где-то Binance, где-то FTX фиксирует у себя там файлики и реально вы ими не владеете. Именно поэтому все вот эти вот транзакции, покупка, продажа биткоина на централизованных биржах, конечно, получается дешевле, потому что вы реально за транзакции в блокчейне не платите, а вы платите только, идет некий учет внутри биржи Binance. Поэтому если с биржей что-то происходит, вы свои деньги фактически теряете. То есть вы здесь доверяете именно Учет денег, а биржа централизована. Вот поэтому, когда вы работаете непосредственно на децентрализованных площадках, вы сами контролируете свои средства. И здесь уже банкротство биржи будет для вас вообще не страшно. Да, биржа обанкротилась, вы просто перейдете на другую биржу и свой личный кошелек подключите к другой бирже. Что еще открывает для вас работа с децентрализованными финансами? Огромное количество возможностей получения пассивного дохода. И вот именно вот эти видео, которые сейчас вот я для вас записываю, связаны с тем, что я активно сейчас работаю предоставлением ликвидности на бирже, на децентрализованной бирже. Как они работают, кратко я сегодня расскажу. И можно получать пассивный доход, который может быть очень немаленький. Это несколько, может быть, сотен процентов при удачном стечении обстоятельств. Проценты, которые можете получать на те же стейкинг, на предоставление ликвидности, это есть немного есть на централизованных биржах. Но реально доход вы можете получать больше, потому что биржи э, непосредственно занимают, берут себе комиссию, и иногда можно увидеть то, что там на стейблкоин дается, например, там вот было 12% на бирже Bybit я видел, на USDT, но это очень быстро, лавочка закрылась, и плюс э, размер там, по максимальной э, средств, на который можно было такой процент получать, по-моему, ограничен было 1000 долларов, потом через какое-то время всего лишь 500, потом 100 долларов, и сейчас, по-моему, что-то 150 долларов а начисляется там порядка 5 процентов на остальные там 0, 0, 0 там, десяток, очень немного Реально в блокчейне на эти монеты на стейблкоины можно получать гораздо больше проценты ну по крайней мере там 10-15 процентов можно получать если вы удачно разместили их в некоторых протоколах сказал я уже напрямую вы взаимодействуете с блокчейном и есть стратегии децентрализованных финансах, которые на централизованных биржах, ну, в принципе, невозможно реализовать. Там нет такой возможности. То есть вот тут огромно открываете вы для себя еще область. И трейдинг, конечно, это хорошо, но трейдинг это более опасный вид, чем предоставление ликвидности. Если вы грамотно работаете, во-первых, вы всегда контролируете свои средства, получаете пассивный доход, и это может быть даже, ну, не полностью заменой, но это параллельный, может быть, доход, который вы будете получать в мире криптовалют. Поэтому к этому нужно присмотреться. Сейчас еще идет медвежий рынок, на бычьем рынке а доходы будут на порядок выше. Сейчас зарабатывать, конечно, сложновато. Сегодня я хотел рассказать о бирже Uniswap. Такое, я сравнил последние несколько недель биржу Uniswap с биржей Trader Geo. И рассказать хотел сегодня про Uniswap вообще, как работает вот это предоставление ликвидности. То есть вот кратко про биржи. Я думаю, что большинство просто на этой бирже иногда меняет токены. И все, на этом все заканчивается. Но самое интересное, что сейчас предоставляет данная биржа Uniswap, это возможность предоставления в пулы ликвидности своих токенов. И получать можно за это очень неплохие комиссии и бонусы. Uniswap работает на различных блокчейнах. И вы можете предоставлять там ликвидность. Для чего? Для обмена токенов, различных токенов между собой. Давайте посмотрим кратко, вообще, как происходит обмен токенов. Вот как вы, например, действуете на централизованной бирже Binance. Давайте зайдем, например, на Binance, ее все знают и посмотрим, как там выглядит вообще процесс торговли. Если кто не смотрел мое видео, я теперь по всем захожу биржам, по всем протоколам, с которыми я общаюсь, работаю через закладки, чтобы не попасть на фишинговые сайты на чем я накололся уже недавно. Заходим на биржу Binance. Давайте посмотрим. Ну, вот здесь вот торговля. Давайте возьмем спотовый рынок. И на бирже централизованной, типа Binance, все выглядит абсолютно как мы привыкли там на биржевых рынках, на московской бирже. Есть стакан, есть продавцы, есть покупатели. И заранее стоят лимитки. Кто там стоят? Маркетмейкеры, участники. Ну, ликвидность, конечно, здесь отличная. Биржа очень крутая. И комиссия... Ну, в данном случае, если заниматься скальпингом, конечно, биржа – это хорошая возможность. Но постоянно, если вы здесь держите большие суммы, и если вы параллельно, кроме скальпинга, еще занимаетесь инвестированием, то вот здесь держать свои средства не нужно. Потому что, как я уже говорил, они не ваши, пока вы их не выбили свой личный кастадиальный кошелек. То есть кошелек, которым носит фраза «Ваша принадлежит только вам», и никто ее не знает. Здесь график, здесь все похоже, все понятно. Да, торговля здесь удобная и привычная. А Как происходит на децентрализованных площадках? Здесь происходит все немножко по-другому. Ну, вот взял я один из рисунков, который в интернете я нашел, не я его рисовал, поэтому вы можете его где-то тоже встретить. Принцип везде одинаковый и похожий. На децентрализованных биржах есть некий вот пул ликвидности. Что это такое? Есть инвесторы пол ликвидности, те, кто э, хотят предоставить э, токен, который у них свободны. Вот, например, берут они по ликвидности, который э, нужен для того, чтобы менять USDT на эфир, и предоставляют туда эфира и предоставляют туда стейблкоин USDT. Как происходит обмен? Если кто-то хоч, хочет купить эфир, он его вносит сюда и забирает отсюда USDT. Вот это количество, оно меняется, то есть не всегда одинаково эфира и USDT постоянно это меняется. Кто-то захочет э, потом купить УСДТ, он забирает УСДТ, дает туда эфир. И вот это постоянно повторяется. И плюс еще здесь, э, я вдаваться в подробности, как все это происходит, не буду. Там формулы достаточно простые, но э, не всегда просто понять. Вы должны понимать, что э, вот здесь количество постоянно то эфира, то УСДТ постоянно меняется. И регулирует это количество арбитражеры, которые, как везде, основа всех бирж. И поэтому вот чтобы обмен этот мог состояться, поскольку здесь вот таких стаканов нет, здесь нужны поставщики ликвидности, то есть чтобы всегда много было эфира, пуле ликвидности и много было УИДТ, тогда этот обмен пройдет с минимальными отклонениями от текущей цены, потому что каждый обмен здесь меняет цену. Но собственно, как и на обычных площадках, потому что вы когда покупаете по стакану, вы тоже стакан сдвигаете. И здесь то же самое происходит. Цена меняется при обмене. И вот если вы предоставляете вот такой пол ликвидности свои денежки, свои токены, вы за это получаете процент от комиссий, которые платят трейдеры, которые покупают, продают токены, то есть обменивают. Вот так все происходит. Давайте зайдем на биржу Uniswap и посмотрим. Вот биржа Uniswap. Есть некий интерфейс, Сюда вы заходите, и, как правило, все э, занимаются вот здесь обменом одного токена на другим. Дальше э, ну, меньшее количество людей э, углубляется больше э, в, э, в тему предоставления ликвидности. Я сейчас про это расскажу. Как происходит взаимодействие с данной биржей децентрализованной? У вас должен быть кошелек. Очень удобный для этого случая кошелек Metamask. Вот у меня есть такой кошелечек Metamask. Metamask поддерживает Самые основные сети, которые могут пригодиться для работы в децентрализованных финансах. Смотрите, здесь сеть эфира, сеть Полигон, сеть Арбитрум, сеть Оптимизм, Аваланш, Б20, сеть Binance. Вот еще можно дополнительные сети добавить: сети, которые построены на смарт-контрактах эфира, используют. Но все эти сети они с собой несовместимы. То есть вы здесь. Даже несмотря на то, что у вас здесь будет одинаковый адрес в данной сети, вы вот непосредственно с полигона не сможете деньги отправить там в сеть Arbitrum или в Avalanche. Это совершенно разные блокчейны, которые по-разному функционируют. У них разные коды, разный смарт-контракт. И биржи Uniswap поддерживают все их. Вы между ними можете переключаться. Для того, чтобы начать взаимодействовать, вам нужно... Подключить свой кошелек к данной бирже. Все, вы будете свой пароль. Нажимаете разблокировать. И все, вот у вас уже вошли в сеть. Вы между сетями тут легко переключаетесь. Сеть эфира. Там сеть Avalanche Без проблем. А в чем же особенность вообще данной биржи? Ну, во-первых, конечно, эта биржа одна из крупных. Здесь огромное количество задействовано средств. И оборот у нее один из крупнейших. Именно в децентрализованных э, биржах. Вы это можете посмотреть на CoinMarketCap. Давайте зайдем, сейчас тоже глянем. Вот сайт CoinMarketCap. Здесь можно все посмотреть. Вот здесь есть exchanges. Э, спотовые, деривативы, децентрализованные. Давайте посмотрим. И здесь лидирует. но здесь, ну, вот здесь э, тройку лидеров входит в э, Uniswap. Именно Uniswap B3. В чем я особенно сейчас э, дополнительно расскажу, что именно вот на этой бирже самое интересное, что можно делать? То есть биржа очень крупная. Понятно, что здесь. То есть в будущем соскамится данная биржа в текущих ситуациях, пока ну никаких предпосылок Еще одна из особенностей таких данной биржи что код здесь разработчики изменять уже не могут. То есть, все, что заложено в математику данной работы биржи, все это будет так и работать. И в будущем ничего не будет изменяться, не будет вводиться никакая верификация, никакие -то подтверждения. То есть вы можете здесь спокойно, анонимно работать в данной бирже, обменивая свои токены так, как вам заблагорассудится. Возвращаемся к данной бирже. Здесь мы можем делать обмены без проблем. Вводите количество. У вас здесь высчитывается, сколько вы можете получить за эфиры DAI и, и так далее. Нажимаете Swap. И в кошельке вот нажимаете «Обмен», «Confirm swap», и все это нужно подтвердить еще в кошельке. Поскольку я сейчас обмен совершать не буду, я в кошельке это подтверждать не буду. И смотрите, примерная плата за газ достаточно высокая, около, ну, больше 2 долларов получается. Так, я сейчас отклоняю транзакцию, я не буду сейчас совершать обмен. То есть, это вот обмен. Чтобы такой обмен произошел, кто-то должен был заранее предоставить, ликвидность, пул, эфира и DAI. Вот эти раздели пулы, pool, топ-пулс, можно их посмотреть все. Вот различные пулы. То есть я могу предоставить дай и USDC, USDC вот в этот пул, и тогда все, кто будут менять токены дай на USDC, будут мне платить какую-то комиссию. Но в данном случае тут стейблкоины комиссия маленькая, 0,01%. Обратите внимание, что комиссия, она сравнима с комиссией, которую вы платите на э, централизованных биржах. 0,05. А вот На более такие волатильные токены уже не стейблкоины. Комиссия может быть и повыше. там 0,3%. Ну, вот э, различные пулы. Здесь вы видите оборот э, за сутки. И есть сколько денег здесь в данном пуле находится. То есть, смотрите. Вот DAI USDC. Э, сеть эфира. И здесь находится сейчас... 235 миллионов. то Ну, суммы достаточно приличные. То есть, без проблем вы там на несколько сотен долларов можете тут обменивать, и вы практически не измените вообще цену своим обменом. Ваш обмен сумм будет очень маленьким по сравнению с размером, размером самого пула. Теперь давайте, от чего зависит доход, который вы будете получать, если вы предоставите свою ликвидность в данный пул. От чего зависит ваш доход? От размера комиссии, который взимает биржа. Но на это вы повлиять не можете. Следующее. Ваша доля в пуле ликвидности. То есть чем больше вы денег носите в данный пул, в какую-то пару, то тем больше вы будете получать. Если у вас 50% доля в данном пуле, то если кто-то обменивает, производит какую-то операцию, 50% комиссии забираете вы. Это первое. Следующее от чего зависит от оборота. Чем больше оборот на бирже в данной паре, тем больше вы будете зарабатывать. И получается, что чем если у вас будет возможность уменьшить диапазон, тем больше будет получаться ваш доход. То есть большинство бирж, вообще большинство бирж, они работают по принципу: вот вы в какую-то пару вносите определенную сумму, и эта сумма распределяется по всему объему, как бы диапазону цен. И, конечно, бессмысленно, например, если вы обмениваете стейблкоины, конечно, там в основной обмен будет в районе единицы, то есть стейблкоин около одного доллара. А при этом огромное количество средств вносится и ваша ликвидность как бы размазывается по всему диапазону. Это невыгодно. И вот биржа Uniswap позволяет вносить в определенный диапазон, в определенный диапазон цен, а вносить ваши средства. Ну, давайте я приблизительно покажу, как это происходит. Кстати, можно воспользоваться и калькулятором, которых огромное количество есть для данной биржи, для биржи Uniswap. Вот давайте сейчас возьмем один из калькуляторов. У меня, по-моему, сейчас здесь она открыт. Вот. Uniswap Fish. Я им часто пользуюсь. Как на большинстве бирж происходит? Вот мы взяли, давайте сеть возьмем полигон. Мы на ней потом сделаем тест, потому что чем хороша сеть полигон? Она очень дешевая. Видели, сколько там стоил обмен на сети эфир? Больше 2 долларов. На сети полигон данный обмен может совершить за, э, за центы. Даже иногда комиссия получается меньше одного цента. Когда спокойный рынок, когда нет волатильности, очень низкая плата за газ происходит, то есть за обмен. И поэтому вот эта сеть э, очень хороша тем, что на ней можно провести огромное количество тестовых транзакций, попробовать все и при этом не платить комиссии. Если в эфире, там используя 100 долларов, вы там начнете экспериментировать, у вас эти 100 долларов просто на комиссиях очень быстро закончатся. А вот в сети Полигон, поскольку вы там вы платите, то можно огромное количество провести экспериментов. И я провел там э, десятки различных, создавал пулов, удалял их, менял, менял диапазон, э, чтобы посмотреть вообще, как все это работает. Потому что пока вы смотрите вот эти все видео, это ничему вас не учит. Вот пока вы сами первый раз не откроете свой пул, не внесете ликвидность, не попробуйте. Не сделайте обмен на децентрализованной бирже. Все это вам вообще никак не пригодится. То есть эксперимент на практике вы познаете гораздо больше, чем смотрите там десятки, сотни видео. Вот возьмите сеть полигон, купить несколько матиков, заведите их в кошелек Metamask. Я про кошелек не буду рассказывать, про просто такое количество видео снято. Заведите кошелек Metamask и попробуйте по а мы сейчас оценим, сколько можно вообще заработать вот, э, в паре, например, Matic, сети Polygon, USDC. Вот комиссия 0,05%. Смотрите, если мы предоставляем ликвидность полный диапазон. Вот я сейчас включаю. И смотрите, это получается ну, достаточно хорошая комиссия. Обратите внимание, это 31 доллар на 1000 ложных долларов. А теперь мы делаем так. Мы отключаем диапазон и начинаем его сужать. Вот обратите внимание, текущая цена... И мы сужаем этот диапазон, то есть мы предоставляем ликвидность не везде, а вот только в эту область. И обратите внимание, доходность наша годовая возрастает до 87% годовых. 87% годовых. Совсем другой результат. Если вы диапазон сжимаете еще больше, обратите внимание, вы все больше и больше зарабатываете. Реально? А здесь есть небольшой но. Для того, чтобы... Вот это происходило, вот такой происходил заработок. Вам необходимо, чтобы цена оставалась вот в этом узком диапазоне. Если цена выходит за диапазон, вы прекращаете зарабатывать. То есть вот э, этот минус. То есть вы э, в этом случае, если вы диапазон делаете узкий, всего лишь там, там 2-3 процента, вам постоянно придется этот диапазон э, корректировать, то есть деньги оттуда забирать из пула, снова заводить и так далее. Но, видите, проценты просто фантастически могут получаться. Ну, если вы сдадите достаточно широкий диапазон, чтобы у вас цена не выходила в течение длительного времени, вы, конечно, такие проценты бешеные не заработаете, но а, заработать там 30-40%, ну, вполне-вполне вероятно. И давайте включим полный диапазон. То есть вы предоставляете ликвидность, как на большинстве бирж, просто пол-ликвидность предоставляется, предоставляете... Вот целиком размазанный по всему диапазону. Смотрите, вы получаете 3% годовых. Много? Конечно, нет. Конечно, это немного. При этом у вас есть риск, что у вас здесь есть стейблкоин, uh, конечно, один, а второй у вас матик. Uh, То есть это uh, монета, которая может расти и падать. Для такого uh, заработка 3% в год, конечно, это маловато. Но здесь вот еще такое uh, включается понятие, как непостоянные потери. То есть если цена растет, конечно, у вас все хорошо, но если цена будет падать, то у вас все средства при выходе из диапазона перейдут в матик. То есть вы э, вносите изначально половина матика, половину USDC. Цена падает э, токена матик, и у вас все средства э, из USDC перетекают в матик. Когда цена растет, вы выходите из диапазона вверх, матик вырос, вы... При выходе из диапазона получаете 100% USDC. При выходе вниз 100% матик. Очень все это сложно понять. Вам для того, чтобы с этим а, разобраться и прочувствовать это, нужно взять сеть полигон, завести его туда, тестовать там несколько там десятков долларов и поэкспериментировать, открывая различные полы. Как это делать? Не делается, это все очень просто. Я сейчас переключусь на сеть полигон. Не уверен, что у меня сейчас какие-то там есть средства свободные. Возможно, что я уже предоставил все, что сейчас на этом кошельке. Да, вот у меня сейчас открыто 4 пула с различными диапазонами. Да, вот есть у меня 224 матика. у меня есть. Что у меня тут есть? Вот И сколько там у IDC есть? Ну, много чего у меня там есть. Как делается пул? Добавляете новую позицию. Берете матик. Берете USDC, у меня там, по-моему, да, был остаток, выбираете тот процент, ну, если матик USDC, нужно где-то 0,05 брать, хотя и 0,3 неплохо работает, и выбираете диапазон. Там 0,8, вот такой диапазон. Так, э, значит, так, я вне диапазона, так, вот так вот, я э, выберу диапазон, в котором находится сейчас цена. Вот я максимально беру 0.13 USDC, у меня есть в кошельке. Он мне автоматически пересчитывает, сколько в этом случае я должен внести матика. Все, после этого я могу предоставлять ликвидность. И вот через калькулятор UniswapFish, который мы смотрели, я ссылочку кину под видео. Ну, собственно, вы его и найти в поисковике не проблема. Вы все, вот задали диапазон которым вы предоставляете ликвидность тут не всегда здесь вот почему-то отображается вообще по идее еще должно здесь вот вот отображаться вот такая картинка и вы здесь можете сами регулировать сколько процентов Вот видите минус 22 процента плюс 20 минус минус 10 плюс 10 вот в таком диапазоне вы представляете да? 20 чтобы плюс 10 вырос токен и 10 упал достаточно широкий диапазон и цена там может долго находиться и в этом диапазоне вы предоставляете ликвидность. Если цена вырастет вот, в данном случае больше, чем вот на 14%, вы зарабатывать перестанете. То есть будут зарабатывать другие участники, которые э, диапазон указали шире или которые внесли после вас. А, вот, то есть цены, на которых вы зарабатываете, ограничены. Все. После этого, как вы задали диапазон, нажимаете превью, нажимаете добавить. И давайте посмотрим, сколько сейчас денег с меня возьмут за внесение в пул ликвидности. Вот метамасс пересчитывает. Смотрите, показывает мне 6 центов. Ну, это многовато даже. И сейчас вот эта примерная плата, внося сюда, видите, уже 0,5 центов, внося, нажимаю подтвердить, скорее всего, даже плата будет меньше. Как правило, именно так. Но если волатильность сильная, бывает и 0.16 центов, но никак не доллар и не два с лишним доллара, как там может быть на эфире. То есть, чем преимущество сети полигон, Все очень дешево. Попробовать. Я сейчас отклоняю транзакцию, чтобы она не прошла. Все. И смотрим. После того, как вы транзакцию все проведете, у вас появится новый пул. Новый пул. Вот матик USDC. Пожалуйста. 0.3% пул. Вот сейчас через какое-то время он пересчитает, покажет, сколько это все я здесь заработал. Ну, пул это уже достаточно давно висит. Не всегда оперативно здесь пересчитывается. Ну и так можно посмотреть. Здесь вот, например, около 300 долларов. Даже меньше там, 250 долларов. И заработал я уже здесь около 50 с лишним долларов. А 5 долларов, при этом из этого пула я уже неоднократно ликвидность выводил. Отсюда вы можете забрать только награды, можете забрать целиком, пул закрыть. Но если целиком закрываете, это очень часто выгодно, потому что если вы его перебалансируете, меняете диапазон, то заодно и сразу и забираются вот эти все награды. Не нужно дополнительно на деньги тратить. Все. Вот такая схема. Ну, не хочет он нам показывать сумму. Сейчас он через какое-то время все равно пересчитает по карте. Все. Вот такое получилось достаточно объемное видео. Ну, вот я рассказал вам такой Важные возможности, которые вы можете тысячу видео просмотреть, но пока вы сами ручками не заведете себе денежки, не положите в пул и не посмотрите, как все это происходит. И вот эти все, что вы увидите там даже в кошельке, вот этом в калькуляторе доходности, это одно. Когда вы реально все это сделаете и начнете торговать, вы поймете, что все может быть по-другому. Например, хорошая ликвидности У вас здесь калькулятор покажет там 3 доллара в день. А ликвидность упадет, торгов станет меньше. И он будет зарабатывать э, в несколько раз меньше. Пол. Можно, конечно, и тысячи. При удачном стечении обстоятельств. Тут обратить внимание. да, Если я очень узкий диапазон да, он мне, конечно, покажет 240%. Вот, Но это сеть матик. В сети эфира вы получите большие доходности. И там, потому что обороты больше. Но там вы за каждый Вход можете несколько десятков долларов платить. То есть там со 100 долларами в сети эфир делать вам абсолютно нечего. Там от 1000 долларов это минимум. а Нужно туда лезть. А вот на сети полигон эксперименты. Пожалуйста. Огромное количество можно их провести. И при этом тратить очень мало средств. Потому что здесь вы можете давать более узкие диапазоны и чаще ребалансировать их. Призываю вас попробовать, а дальше для себя решите. Ваше это не ваше но, очень, но тема очень интересная, которая меня поглотила. Тема меня поглотила. Я уже на разных сетях подобные пулы предоставляю ликвидность, что приносит очень приятный пассивный доход. Всем спасибо за внимание. В следующем видео я для тех, кто заинтересуется, кто захочет или кто уже работает, сделаю сравнение двух бирж, бирж Uniswap. И похуже сделали возможность предоставления не ликвидностью в диапазон, на очень такой интересной бирже Trader Joe, который работает на сети Avalanche. Сам токен Avalanche очень интересен. Есть у него большие перспективы, потому что сеть крутая. На ней огромное количество протоколов уже существует и работает. И там все это тоже очень интересно. Сравнить их, сравнительный анализ вот я провел и с вами в следующем видео поделюсь. Но следующее видео, если вы это не усвоите и не поэкспериментируете, следующее видео будет тогда для вас очень сложным и непонятным. Всем счастливо, удачи, трейдинг!